Здравствуйте, дорогие подписчики и гости моего канала! Сегодня мы делаем второй прогноз для знака Дева на июль уже месяц, дорогие друзья. Второй месяц лета. Вначале, как всегда, я благодарю Наталью и Елену за помощь и поддержку канала. И хочу сказать, что в июле месяце четыре планеты. Ну, сначала три, потом еще присоединится в конце месяца четвертый. Это Сатурн, Сатурн, Нептун, Плутон идут ретроградно в этом месяце, и в конце месяца к ним еще присоединится Юпитер. Что означают ретроградные планеты, тем более социальные, тем более высшие планеты? Да? Они означают, что будут тормозиться какие-то процессы, нас будут концентрировать на каких-то проблемах, нам, нам будут показывать, что у нас в нашей жизни не так, что не доделано, где нужно приложить усилия, да, чтобы выйти на какой-то новый уровень. И эти планеты, они будут идти не один месяц ретроградно, да, это где-то до октября. Основная задача наша будет сконцентрироваться на самых проблемных наших жизненных задачах. У кого-то это по финансам, у кого-то это по отношениям, у кого-то это может быть по карьере, работе, да, или какие-то вопросы с детьми связаны. Вот где сейчас самое проблемное место, да, где будут вылазить эти проблемы, значит на спор просто наше внимание туда направляют и говорят, что вот это важно сейчас доделать, потому что с октября-ноября начнется новый период, да, и вот это старое надо все уже, чтобы было доделано. У кого-то надо будет в работе, в карьере определиться, туда ли я иду, да, это ли я делаю, получаю ли я тот результат, который нужен. Эти планеты, конечно, они, допустим, Сатурн, он требует, чтобы человек организовал себя, свое пространство, свою жизнь, организовал четко, по порядку, ясно, чтобы было понятно, да, где моя цель, куда я иду и чего я хочу достигнуть. Плутон говорит о том, что ты добьешься успеха только преодолевая себя, преодолевая какие-то препятствия на пути, только в таком случае ты добьешься успеха. Давно хочешь там стать стройной, да, или стройным, а, ты должен приложить усилия к этому, не просто мечтать, да, а начать делать какие-то действия. Ты должен ограничить себя по Сатурну в еде, а, в алкоголе, Там, как ты питаешься, сколько ты пьешь воды. А, Сатурн говорит, ограничь себя. Плутон говорит, напрягись, приложи усилия. Но смысл здесь такой. А, здесь будет две, а, два направления, два развития, две когорты людей. В это время да, до октября месяца а потом следующий период до марта 23 -го. люди которые начнут сейчас себя ограничивать в чем-то работать над своими какими-то качествами над улучшением их до да. а люди которые возьмут на себя ответственность по решению своих задач они обязательно добьются результата и придут с хорошими результатами к осени и потом а к марту еще это усилят увеличат, улучшат Вторая категория людей ⁇ это, ну, вот первая называется победители, которые ставятся без задачи, идут э, к цели и добиваются результата. Вторая категория людей ⁇ это люди, которые говорят, я не могу ничего сделать в этой ситуации, да? это позиция жертвы, я, я завишу от обстоятельств, я, у меня нет э, возможности решить свою проблему. Э, в этих обстоятельствах виноваты там, не знаю, родители, дети, любимые начальники правительства да, обстановка в мире. вот вторая категория она не добьется результата она будет усугублять свои вот эти сейчас которые есть проблемы и ну это выбор каждого. Поэтому вы должны сейчас настроиться в июле, поставить себе цели, четкий план, к чему я косе не хочу прийти, да, что я хочу изменить в своей жизни. А для этого надо проанализировать, что меня не устраивает, какие у меня проблемы, где, в каких сферах, в деньгах, в отношениях, в работе, в карьере, где я хочу наладить, или там в отдыхе, допустим, что мне не нравится, где я хочу изменений. Наметить планы, идти планомерно вот к этой цели. Так, давайте теперь перейдем к раскладу. И э, расклад у нас будет не э, обычный, а учитывая вот это положение планет, да, здесь нужно просто спросить, а на чем я должен сконцентрироваться, что для меня наиболее важно да, будет в июле месяце. Давайте спросим. Первые три карты нам общий такой делают, э, делают общую такую подсказку. Я сразу вытяну три, и мы будем... Э, ого! У какие-то прям кардинальные перемены. Башня идет первая карта. Да? Мы спросили, на что нужно направить усилия, да, что нужно изменить. Ну, Первое, что приходит в голову по этой карте, вопросы какие-то с недвижимостью, с жильем. Либо внутри да, жилья, если у вас уже есть жилье, нужно что-то изменить, поменять, отремонтировать. Или это переезд, или это смена места жительства, или это покупка новой квартиры, нового дома, да, решение каких-то жилищных вопросов. А, коммуникации, да, там вода, ну вот эти сети, да, вода, тепло, электричество, да, вот это все здесь что-то кардинально нужно сделать, да, если у вас старая проводка, ее, может быть, нужно поменять, чтобы не было опасности, там, возгорания, если у вас там старые трубы отопления, да, может быть, нужно поменять, а, сконцентрироваться на а, недвижимости на ремонте на каком-то да на смене вообще видимо жизненного направления, потому что башня, она ну вообще так, если историю рассказать как бы этой карты когда люди захотели подняться и стать как боги, да они начали строить башню, чтобы она была до небес и боги разрушили эту башню потому что они сказали, что ну как бы вы живете на земле и ваши Задача быть вот здесь, да, в этом мире и э, развиваться да, в этом материальном, дуальном мире. И эта карта означает что? Э, то, что вы, может быть, строили какие-то планы э, невыполнимые, да, нереальные. Э, в этом месяце вы поймете, что нужно что-то кардинально перестраивать, что нужно строить, может быть, другие совершенно планы, да, что так, как вы хотели раньше их достичь, так не получится. Кто-то для кого-то это может быть там резкое увольнение с работы и поиск нового какого-то пути, новой работы, новой карьеры. Для кого-то это кардинальное изменение жизни. Да? Я начинаю э, вообще менять свой режим дня. Может, я ложился поздно, там вставал поздно, а теперь я начинаю вставать рано, ложиться рано. Это карта кардинальных каких-то перемен. И карта говорит, по-старому уже точно не будет. Вот Как вы раньше жили, уже больше так не будет. События сами помогут вам, вот и изменить свою жизнь и здесь по этой карте совет какой не как сказать не сопротивляйтесь переменам потому что если вот эти люди бы цеплялись вот за башню да она разрушается ну они бы себе сделали только хуже и здесь вот как бы если вы будете радоваться переменам смело идти во что-то новое да легко завершать старое не о старым то тогда у вас как бы все легко пройдет так, смена мировоззрения еще идет по этой карте, когда мы смотрели, может быть, в одно направление, да, и совершенно изменим направление своих интересов, своих задач. Может быть, это в духовном плане. У кого-то, может, вы вообще раньше на духовное не обращали внимания, а какие-то события, вот такие резкие, неожиданные, да, они заставят вас задуматься о смысле жизни, о том, что и как, откуда приходит, почему что-то случается, какие причины привели к этим следствиям, которые мы сейчас имеем в жизни. В общем, интересная карта, она приходит тогда, когда вот старший, старый этап уже завершился, и если человек сам не хочет его завершить, судьба как бы помогает событиями, подпинывает человека, говорит, ну не хочешь уходить с работы, начинать какое-то новое свое развитие, но мы тебе поможем, там мы уволим, допустим, да, или... Не хочет человек, допустим, переезжать куда-то, да, боится. Ну, какие-то события создаются, чтобы человек, ну, как бы вынужден был сделать какой-то шаг. В общем, здесь внимание на то, чтобы завершить что-то старое, закончить какие-то вопросы, завершить какие-то задачи, закрыть их, да? Вторая карта. Это карта повешенной. Это, это карта ответственности, когда я беру на себя какие-то обязательства. Что это может значить? Может, нужно устроиться на работу, заключить какой-то договор, контракт. Может быть, нужно поступить куда-то учиться да, и э, заключить договор на обучение. Но это добровольно и на какой-то долгий срок. Или, может быть, я беру на себя обязательство, что я э, в свои вредные, отказываюсь от своих вредных привычек да, и ограничиваю себя в этом, прям привязываю себя э, к здоровому образу жизни, да и говорю, что я буду гулять там каждый день, пить воду, правильно питаться, заниматься спортом, да, и вот такие обязательства на себя беру. Для чего? Для того, чтобы вот здесь тоже, вот смотрите, стоит задача, и здесь, да, мой мировоззрение как бы нам меняет его, да, заставляет нас изменить, и здесь человек висит вниз головой, говорит, посмотри на жизнь с другой стороны, да, с другого ракурса или на свои проблемы, как-то раньше их решал, не получится так больше решать. Решать надо по-другому. Ищи вот эти новые варианты, да. А как мы можем найти? Только изменив свое мировоззрение. Если мы раньше думали, что мир приносит нам только проблемы, да, и так и было, да, то теперь может быть пора доверять миру и сказать, что мир мне помогает, и тогда изменится ситуация, и мир действительно начнет помогать. Вот какие-то такие. Ну и конечно это еще жертва, да. Карта жертвы, когда я должен, это не я жертва, да, а я должен чем-то пожертвовать ради достижения своей какой-то цели. Здесь Один при, прибился гвоздями, ну, история эта карта, да, к дереву для того, чтобы получить знания, да, там 9 дней а, провисел и сказал, что я не уйду, пока я не получу. И дали ему знания, допустим, про руны, да. А, и здесь вот такая же как бы задача, что я должен принять какое-то решение. И вот пока я не получу результаты, я должен э, сдерживать э, свое вот это намерение, да, и при этом жертвовать своими желаниями, своими там какими-то любимыми, может быть, вещами, привычками, да, я должен решить, и я должен выдержать. А что еще здесь? Пожертвовать деньгами, может быть, финанс, э, ну, деньгами, финансами энергией, временем для того, чтобы решить какую-то задачу, для того, чтобы добиться чего-то, для того, чтобы выполнить что-то, завершить что-то и закончить, да, то, что уже, может, когда-то начали, в действиях что-то уже было сделано, и надо закончить. И третья карта, это карта восьмерка чаш». Вот все карты, да, во-первых, две карты старшего ракана, да, говорят, что жизнь меняется и что-то важное происходит в жизни, завершение какого-то цикла. И вот эта карта, она уже говорит о начале нового. Да, была какая-то стабильность, да, вы привыкли уже к какой-то жизни, но сейчас уже нет другого выбора, вам надо идти в, во что-то новое, потому что здесь вас, вам чего-то не хватает, вас, вас что-то не устраивает. Да? Может быть, это все уже как болото вас засосало, вот эта старая жизнь. И нет уже развития, надо развиваться, потому что тогда нет смысла жизни, если мы не развиваемся. А, и вот эта карта, она говорит, ты там мы жертвуем временем энергией, а здесь мы жертвуем стабильностью, да, вот это мы оставляем стабильность позади. Мы уходим из того состояния, в котором мы находились долгие годы, может быть, да. И для этого нужна смелость, для этого нужно а, желание, намерение, да, а, активность, в смысле, само действие нужно. И в этом месяце, как сказать, сконцентрироваться надо на том, чтобы что-то завершить и уже сделать первые шаги вот к этому новому. И карта говорит, что выбор, конечно, за тобой, Вот как я говорила вначале, две когорты людей, да, ты можешь остаться в старом здесь ну, тебя будет ситуация выталкивать тебя уже у самого внутри, да, такое желание, я хочу нового. Но если ты не сделаешь какие-то шаги, ты останешься в старом. Тогда ты не получишь к осени никакого результата. Или ты реально перебарываешь себя по Плутону, да, а делаешь какие-то шаги и, и получаешь к осени результат. Теперь давайте посмотрим работу, деньги, отношения по одной карте. Работа. На чем надо сконцентрироваться? Ну и тут, видите, вам говорят, иди в новое. Здесь, видите, говорится, что в работе ты стоишь, ну, зацикливаться на старом. Тебе нужно отвернуться вот от этого старого. Может, да, ты в прошлом был успешен в чем-то, да, но не надо всю жизнь на это смотреть. Надо пробовать что-то новое, технологии развиваются, да, новые способы, методы заработка появляются, новые вообще какие-то профессии появляются, да. И чтобы быть, как сказать, на плаву, нужно изучать что-то новое, нужно пробовать что-то новое. И эти возможности, они у вас есть, видите, стоят. Но вы пока вот как бы на них не смотрите, или боитесь на них смотреть, или боитесь пробовать. И эта карта говорит, перешагни вот эту черту, свой страх, перешагни через какие-то, может быть, свои воспоминания, свои какие-то проблемы, да, может быть, кто-то уже потерял какое-то свое хорошее там положение, стабильное, да, по работе имеется в виду, и теперь думает, что, ну, больше уже у меня так не будет, я не знаю, что делать, да, и как бы руки, видите, опущены, человек не действует, он просто смотрит на то, что было, и все. А, смотрите, здесь новые возможности, река жизни, там какой-то мост, это новая такая возможность вообще кардинально изменить жизнь, как и первые карты говорили. Там стоит прекрасный замок какой-то, куда можно прийти и начать новую жизнь. А, делайте шаг а, в этом месяце, да, концентрируйтесь на том, чтобы увидеть новые возможности. Смотрите, а где что мне предлагается, а где что а, идет. Пятерка чаш это внутренний кризис, когда я понимаю, что надо, да, идти, но я, видимо, не знаю, куда, я не знаю, как взять эти возможности. И э, карта говорит, ну, ты просто пообщайся с людьми, ты выйди в люди, ты поговори, ты знакомься с новыми людьми, разговаривай со своими, может быть, друзьями, э, людьми, которые, у которых все продвигается успешно, да, и ты поймешь, в какое направление идти, ты увидишь эти возможности. Давайте посмотрим теперь по деньгам. Здесь на чем надо сконцентрироваться? Шестерка мечей. Здесь предоставляются хорошие какие-то возможности заработать, но это, смотрите, опять же новое, да? Вы уходите из времени, когда вы переживали за деньги. У вас есть возможности, о которых мы говорили, да, и по работе. В деньгах, вот, в заработке заработки вам даются возможности. Вы можете, кто-то, может быть, будет прямо убегать из какой-то негативной ситуации, вот как бы вынужден, да, вот эти шаги делать, потому что, ну, уже край какой-то, да, по деньгам. А некоторые, ну, самостоятельно просто приняли решение и пойдут во что-то новое. И, видите, здесь может быть как переезд, поможет, да, заработать деньги. Может быть, поездка или командировка куда-то, да, в смысле, надо сделать тоже движение и шаги. И эта карта говорит, зеленый свет тебе, все. Если ты раньше не мог, что-то начинал у тебя не получалось, да, ну, теперь у тебя получится заработать. Но для этого нужно предпринимать какие-то новые шаги. И здесь, видите, у вас пути открыты, зеленые пути. Заработать можно в этом месяце, и вот до октября будут у вас эти возможности. Что нужно для того, чтобы заработать? Нужно принять решение, что я хочу зарабатывать, я хочу больше, я хочу новые возможности и делать к этому шаги. Новые возможности искать и делать. Давайте посмотрим по отношениям, какие советы. Здесь на чем надо сконцентрироваться. Шестерка жезлов очень хорошая карта. Она говорит: в отношениях будь уверен в себе, вот в делах дома, семьи, детей ты должен быть на коне, ты должен быть авторитетом, брать на себя ответственность, да, как карты там говорили, ты должен решения какие-то принимать, не бояться. И здесь тебя ждет успех, потому что все, что ты запланируешь, все, что ты будешь делать, решения, которые ты будешь принимать, это все приведет тебя вот в такое положение, когда ты добиваешься успеха, когда ты на виду, когда у тебя все получается, когда ты решаешь те задачи, которые ты перед собой ставишь, и ты доволен результатом, и люди это видят, и тебе там рукоплещут, да, у тебя спрашивают, а как ты этого добился, как у тебя это получилось. А потому что я себя организовал по Сатурну, потому что я ограничил себя, может быть, в тратах, в лишних разговорах, четко поставил себе цели, поэтому пришел к результату. В семье в отношениях поможет уверенность в себе, поможет э, ответственность, взятие на себя ответственности да, при решении вопросов. Их колода мистера Фримана говорит о том, чего нам не достает, не хватает, э, над чем нужно поработать. То может помешать успеху. Так, поражение, потерянность вот такая карта, да? И успех, и цели. Боюсь неудачи, проигрыша, не могу добиться успеха в чем то и не знаю, что делать. Имеется в виду, что если у нас вот не будет цели, да, и мы будем бояться, что у нас не получится, проиграть будем бояться. Или вспоминать свой прошлый опыт, что у нас когда-то мы уже пробовали, а у нас не получалось. Это может помешать успеху. Если вы будете думать, переживать, сомневаться, то это помешает. И вторая сторона, я гонюсь за успехом, слишком хочу достичь цели, сильно хочу чего-то, и без успеха я никто. Здесь, наоборот, другой перегиб, когда я слишком да, зациклена на какой-то цели, прям хочу любыми путями достичь цели. А что бывает, когда мы слишком хотим достичь цели? У нас создаются блоки, когда мы завышаем важность чего-то, да, вот прям хочу, не могу. Когда мы просто ставим цель и идем к ней планомерно, спокойно, у нас всегда есть план «Б», на всякий случай, если не получится так, да, я буду делать как-то по-другому. Если у нас этого плана нет, и мы про, просто все на кон поставили в своей жизни, да, тогда у нас э, завышенная важность получается. И, а это нарушение равновесия в мире, да, когда мы все на одну, э, как бы на одни весы ложим, и поэтому важность возрастает. Тогда начинаются проблемы. Мир начинает вот нас выравнивать, гармонизировать, чтобы мы вот так не зацикливались, да, и начинает сбивать нас. А как сбивается? Препятствия на пути становится. Ты не подойдешь к цели, цели, потому что ты не готов, потому что ты слишком зациклен. Иди спокойно. И нам начинают выставлять препятствия. Вот когда мы снижаем цель, ну ладно, получится, да, не получится, значит, не сейчас, или я неправильно подошел, или я по-другому попробую, да. И спокойно, значит, другой какой-то вариант тогда к цели придете значит здесь надо думать ну как сказать не переживать и не бояться а спокойно идти к цели не зацикливаться прям сильно да на этом и еще одна колода это трансерфинг реальности колода которая говорит о том как я могу изменить реальность меняя свое мировоззрение а нам это очень нужно делом потому что башня она заставляет повешенная карта говорит измени свое мировоззрение смотри по-другому на жизнь на вещи на людей на отношения на деньги так, и у вас выпадает 17-й аркан чувства вины. Карта говорит о том, что а, если вы чувствуете а, внутри себя, что вы виноваты в чем-то, да, перед кем-то, в какой-то ситуации, что вы повели себя неправильно, сказали неправильно, и вы там где-то внутри у вас это сила и вы это крутите, то вы обязательно получите наказание. Хотите наказание? Думайте об этом. Карта говорит о том, что никто не посмеет вас судить, если вы не считаете себя виновным. Если вы что-то сделали в жизни не так, если где-то вы сделали какую-то ошибку, да, вот здесь вы переживаете, может, за то, что вы не так что-то сделали, то просто нужно это проанализировать да, и понять, почему это произошло, почему я сделала ошибку, сделать вывод и сказать, что я в следующий раз, но ну, постараюсь не допускать этого, да, не буду больше так себя вести, не буду так действовать, да, чтобы не попадать опять в эту ситуацию. Буду думать перед тем, как сказать что-то кому-то, да, или совершить какое-то действие. И не приду больше вот к этой ситуации, да, к такому результату. Если вы будете чувствовать себя виноватым, у вас, на вас будет сыпаться вот какие-то наказания. Потому что вы же чувствуете виноватым, мир видит это. И он должен как бы прислать вам то, что вы желаете, а вы желаете наказаний. Проработали проблему, сказали, да, я был, вот здесь поступил неправильно, сделал ошибку, но теперь больше такого не будет. И забыли про это. Все, это проработано, это ушло, вы теперь не виноваты. Вы получили урок, вы получили опыт. Благодарю за этот опыт, и я пошел дальше. Все, больше вы не виноваты. Итак, напоминаю, кардинальный месяц нужно изменить мировоззрение, и события будут помогать. Если мы идем сами это принимаем легко, у нас все легко проходит. Нет, значит, это для кого-то может показаться трудно Вторая карта. Брать на себя ответственность, жертвовать временем, деньгами, энергией для того, чтобы добиться какого-то результата, получить что-то, закрыть какие-то свои долги, может быть, вопросы, проблемы и идти дальше. Идти дальше в новое, да, сделать какие-то шаги для того, чтобы к октябрю прийти да, к какому-то результату. Работа. Тоже нас направляет в новое, да, говорит, новые возможности есть у тебя, деньги. Тоже новые возможности есть, и, да, руки все открываются для заработка и э, в семье. Но здесь самая хорошая ситуация, здесь надо быть просто уверенным в себе, тоже брать на себя ответственность, да, если хотите что-то изменить в отношениях в семье, и все у вас получится. Так, э, не нужно переживать или сильно зацикливаться на цели. И не нужно считать себя виноватым. Проработайте вопросы и сделайте вывод, измените жизнь свою, да, чтобы больше такого не повторялось и все будет прекрасно. Итак, дорогие девы, шикарный расклад, перемены, которых мы давно ждали, они идут, и сейчас все зависит только от нас. Подписывайтесь на канал, заходите на канал Дзен. там тоже эта информация выставляется, и бывают еще там по астрологии, да какие-то статьи, посты. Пишите комментарии, как вам откликаются вот эти советы по раскладу на июль, подходит ли это под ваши жизненные задачи. как В конце месяца пересмотрите, напишите, как у вас в месяц прошел, были ли эти изменения, что изменилось, как вы были готовы к этому. И вместе проанализируем и посмотрим, насколько интереснее стала наша жизнь и насколько мы у нас получилось заложить вот этот успех на октябрь. Да? До новых встреч, дорогие девы. До свидания.